Всем привет, с вами снова Маша, и сегодня мы разберем present continuous tense. Present continuous, или как его еще путевоком называют present progressive, это настоящее длительное время. Длительность может проявляться по-разному, действие может продолжаться недолго, а может занимать большой промежуток времени. Тут образуется present continuous. Утверждение. Как и в любом английском предложении, на первом месте в утверждении будут подлежащие, на втором сразу Спасуемого в you know, present continuous state из вспомогательного глагола to be и основного глагола. Разберем некоторые примеры. I am seeing He is smiling on your bias, and she lying. Она лежит. We are listening слушаем. You are dancing По общему правилу мы добавляем глаголы конца. Но с некоторыми глаголами происходят небольшие изменения. Например, в глаголах заканчивающихся на -и Уходит конечное гласное. Пример. Come, coming. Приходить. Make, making. Делать. Write, writing. Писать. У глаголов, заканчивающихся на и e, гласное IE заменяется на ва. Like. Lie, line. Лежать. Time, time завязывать. Time, dying. Умирать. Если короткий глагол заканчивается на гласную согласную, тогда это гласное удваивается. Swim, swimming, плавать, stop, stopping, останавливать, get, getting, получать. Отвисание. Предложение отличается от утвердительного только тем, что между вспомогательным уколом и остальным появляется частичка нот. Пройдем к примеру. I'm not singing, я не пою. He's not smiling, он не улыбается. She's not lying, она не лежит. You're not listening, мы не слушаем. You're not dancing. Вы не кончуете. Для того, чтобы задать вопрос в present continuous, мы выносим глагол 2 на первое место, затем ставим подлежащие, и после него основной глагол в сингл на кончание. Am I singing? Я пою. Is he smiling? Он улыбается. Is she lying? Она лежит. Are we going? Мы идем. Are we dancing? Вы кончуете? На этом все. Спасибо большое за просмотр и подписываемся на мой канал.